Теперь постепенно начинаем с этого урока углубляться в опционы. Данный урок посвящен разбору так называемых греков. Почему называются греки непонятно, потому что для обозначения различных коэффициентов используются три греческих буквы. Это дельта, гамма и тета. И вега совершенно не является буквой греческого алфавита, но тем не менее называют всех их греками. И это основные четыре параметра, которые будут определять поведение наших опционов для наших фьючерсов. Опционов на фьючерсы. Так существует четыре грека. Это дельта. Это скорость изменения цены опциона при изменении базового актива. То есть коэффициент дельта показывает, насколько изменится Цена опциона, если базовый актив изменится, скажем, на один пункт. Что это означает? Например, базовый актив стоит 100 рублей. Дельта равна единице. Значит, если базовый актив вырос на рубль, то и опцион тоже вырастет на рубль. Если дельта равна 1,2, базовый актив вырастает на рубль, а цена опциона вырастает на 50, 50 копеек. Если дельта отрицательная, то, соответственно, и отрицательная равна, скажем, минус 1 вторая, то, предположим, базовый актив вырастает на 10 рублей. То цена опциона уменьшается на 5 рублей. То есть 10 умножаем на минус 1 вторую, уменьшается на 5 рублей. Вот что такое дельта. Что такое гамма? Гамма – это скорость изменения дельты или производная от нее, если кто любит математику. Гамма показывает, как быстро изменяется дельта при изменении цены. То есть чем больше гамма, тем быстрее меняется дельта и тем с большей скоростью. Более подробно, наверное, мы это увидим на графиках. Следующий грек это тета. Тета характеризует скорость распада во времени. То есть это тот коэффициент, который очень способствует продавцам, поскольку для продавцов опцион очень быстро растворяется, распадается в цене по времени и приносит им денежку. И следующий грек это вега. Это изменение цены в зависимости от цены опциона, в зависимости от волатильности базового актива. Давайте рассмотрим графики для этих греков, чтобы нам было более понятно. Итак, дельта опциона колы put Слева это дельта для пута. Она всегда отрицательна. И справа дельта для кола, она всегда положительна. Как мы уже говорили, дельта это скорость изменения цены опциона при изменении скорости базового актива. Мы взяли 105 страйк. Мы видим, что всегда для центрального страйка, если цена равна цене страйка, то дельта для кола 1,2 вторая, вторая, и для пута дельта равна минус 1,2. Как связаны дельты кола и Пута, это мы будем все рассматривать, разбирать. Тут вы видите две линии. Зеленым это на текущий момент, как меняется дельта в зависимости от изменения цены. И синим это на момент экспирации. Ну, вы видите, что к моменту экспирации дельта практически равняется нулю, если цена выше страйка. И равняется минус единицы для кола, для пута. Минус единицы, если цена ниже страйка. То есть о чем мы говорили, что если цена, опцион глубоко в деньгах, то есть страйк 105, соответственно при цене 90-80, уже фактически мы гарантированно деньги заработали. Опцион в деньгах у нас страйк 105, то есть мы имеем право продать его по 105. И, соответственно, опцион в этом случае ведет себя точно так же, как ведет себя и сам базовый актив фьючерс. То есть цена уменьшается на 10 рублей и опцион уменьшается на 10 рублей. Одинаково себя ведут. Дрекола то же самое, но только когда цена вырастает сильно, видим близко к экспирации, точно так же ведет себя, как купленный фьючерс. Если пут ведет себя, как проданный фьючерс, Апцион опцион ведется ведет себя как купленный фьючерс, который в деньгах. В деньгах, то есть по которому, который принесет нам денег. Опять же, зеленая линия это на текущий момент и синяя это момент экспирации. Мы видим, что все графики имеют нелинейную зависимость. И вот эта нелинейность как раз есть та, та возможность, которую нам дают опционы для различных построений а стратегий. То есть, если фьючерс ведет себя линейно, тут все понятно. Вырос фьючерс купленный на 10 рублей и портфель у нас вырос на 10 рублей. То для опциона все нелинейно. Фьючерс вырос. Вот берем центральный страйк. Фьючерс вырос на 10 рублей. А опцион купленный вырос всего лишь на 5 рублей. Вот в чем большая разница. И даже для текущего момента, чем дальше цена от нашего страйка, тем больше опцион будет похож на наш фьючерс кол опцион будет похож на купленный фьючерс. Если мы далеко от нашего страйка, то проданный опцион, если мы в деньгах, будет похож на проданный фьючерс. Все как мы и говорили. Ну, вам эти графики надо будет еще погонять. Надо будет прочувствовать, что такое все-таки дельта. Что такое, что такое греки опционы. Для кола и для пута. Дельта различные, имеют разный знак. Следующий грек это гамма, скорость изменения дельты. Вот этот параметр для и пута и кола будет одинаковый. Зеленая линия это на текущий момент. Мы видим, что гамма плавно начинает меньше меняться и максимально меняется в момент, когда ближе к страйку. Если опцион далеко в деньгах или без денег, соответственно, дельта меняется, гамма меняется медленнее, гамма становится меньше, соответственно, дельта меняется все медленнее и медленнее. Максимальное изменение дельты там, где гамма максимально, то есть в страйке. Близко к экспирации гамма резко возрастает в десятки раз. Что это означает? Но физически это означает, что близко к страйку. Мы чуть-чуть отклонились и портфель наш резко, опционный портфель резко меняет цену. А дальше все становится, опцион меняет уже цену как обычный фьючерс. По сути гамма это наклон графика дельты. Вот мы вернемся к предыдущему слайду, где наклон максимальный. Наклон кривой максимальный в момент пресечения страйка. Вот в страйке наклон максимальный, а дальше наклон уменьшается и в ту и в другую сторону. Вот это вот отражено на графике гаммы. Это скорость изменения самой дельты. А дельта есть скорость изменения цены опциона в зависимости от изменения цены базового актива. Эти вещи должны его усвоить. Может быть это не сразу будет понятно, не сразу уляжется в голове. Теперь следующий грек тета. Это скорость распада во времени. Мы ну, увидим, можем посмотреть по значениям, на центральном страйке за день будет теряться 30 рублей, 30 пунктов. А если цена достаточно далеко от центрального страйка, то опцион будет терять гораздо меньше. То есть, если цена близко к страйку, то опцион максимально теряет свою временную стоимость, максимально дешевеет. Распад по времени — это то, что опцион, его цена становится меньше, он дешевеет. Чем ближе мы к точке экспирации, тем этот процесс становится все быстрее и быстрее. Вот смотрите, если там, скажем, за месяц до экспирации у нас за день наш опцион теряет 30 рублей приблизительно в стоимости, то в день экспирации там, за день за экспирацию может терять уже не 10, там не 30, а 200-250 рублей. То есть его стоимость резко уменьшается. Тета – это распад временной стоимости опциона. Так же, как и для гаммы, тета для кола и для пута абсолютно одинаковые. И следующий, последний грек, очень важный – это вега. Это зависимость от волатильности. Опять же мы видим, что на центральном страйке – от волатильности больше всего зависят опционы и чем больше волатильность рынка тем цена опциона становится больше от волатильности цена растет мы видим что при увеличении волатильности на один процент цена вырастает на 170 рублей на 170 пунктов и теперь вы можете увидеть что если вот цена, например, 105-й страйк, и цена вырастает на 10%, то цена, ваш вырастает опцион на 170, на 1700 пунктов. И 1700 пунктов – это очень большая величина, потому что сам опцион может стоить, к примеру, 2-3 тысячи пунктов, а вырастать на 170 пунктов, на 1700 пунктов. То есть цена его может вырастать в разы при увеличении волатильности. Волатильность может запросто увеличиться на 5-10%, а стоимость опциона может вырасти в несколько раз. И вот это основная проблема для тех, кто продает опционы. Если волатильность резко возрастает, то человек, трейдер терпит огромные убытки. А вот покупка опциона приносит вам наоборот позитивные результаты, потому что если вы покупаете опцион, часто покупку опциона говорят еще покупкой волатильности. Покупая опцион, для вас благо, если волатильность рынка возрастает, ваш портфель становится все дороже и дороже. И, соответственно, чем ближе мы к точке экспирации синяя кривая, тем зависимость волатильности становится меньше. Ну, потому что слишком мало остается времени, чтобы при росте волатильности цена успела куда-то существенно сдвинуться. И мы видим, если мы близко к экспирации, то вообще, если мы далеко от страйка, вообще не зависит от волатильности цена опциона. Она зависит только от того, в деньгах он или нет. Это очевидно, что если мы опцион уже далеко в деньгах, то есть он точно будет экспирироваться, под покупатели воспользуются своим правом купить по 105 и сейчас цена 115 уже волатильность никак не повлияет потому что за, там за день за несколько часов цена не успеет на 10 тысяч пунктов вернуться чтобы опцион стал опционом вне денег чтобы он уже стал бесполезным вот почему такие зависимости с первого раза всегда тяжело воспринимается греки а следующий урок будет еще сложнее мы там коснемся математики но понимать, что такое каждый из греков, это обязательно нужно. Греки опционов и формула Блэка-Шоуза. В прошлом веке была прекрасная открыта формула, названная в честь их создателей формула Блэка-Шоуза, и она описывает цену опциона. При помощи нее можно описать цену опциона, можно описать все те греки, которые мы разобрали в предыдущем уроке. Я не хочу пугать всех страшными расчетами, поэтому, кому интересно, в приложении у вас есть файл, в котором эти все формулы приведены. И также они приведены не сами формулы, а их аппроксимации, то есть приближение, по которым вы сможете самостоятельно запрограммировать эти формулы и использовать, кто хочет заняться программированием. То есть вы можете, чтобы все это считалось. Все эти коэффициенты, и гаммы, и все греки, есть в терминале квик он их умеет рассчитывать есть у нас специальный робот Delta Hedger 3 который умеет их тоже рассчитывать как раз этот робот построен на основе тех формул которые вот у вас есть в приложении приведено кому интересно тот может к ним обратиться и использовать их если захочется ему самостоятельно это запрограммировать здесь мы не будем пугать просто приведем напишем что для опциона кол дельта определяется как n от некой функции d1, а дельта пута связана по следующей формуле n от d1 минус единица. При этом всегда дельта кола, дельта кола всегда больше нуля. Мы это уже видели на графике, а дельта пута всегда отрицательна. То есть вот эти две формулы. Что такое N? Это нормальная кумулятивная функция плотности вероятности. Еще раз повторяю, формула есть в приложении. Я здесь ее не буду приводить. Для большинства это ни о чем не скажет. И большинству это не очень интересно. И цена вот рассчитывается от следующих параметров. Зависит от цены базового актива. Зависит от дельты. Зависит от страйка. И опять же от нормальные это функции плотности вероятности которые рассчитываются по некому коэффициенту d2 все это есть в приложении то же самое для пута не буду вас мучить математикой поэтому просто поймите что эти формулы есть что это берется цена опциона не из головы а зависит от определенных параметров от его страйка от цены базового актива и зависит от волатильности текущей на рынке все тут понятие волатильности оно одно из важнейших самое такое сложно определяемое и на основе про которое всегда есть много различных мнений как его высчитывать про него будут отдельные уроки там будем рассказывать а вот эти параметры они понятны страйк он задан цена базового актива мы видим ее на графике и можем при помощи готовой формулы все это рассчитать если дельта различны для Пута и кола, то тета, вега и гамма они одинаковы. Мы уже это говорили. Все это приведено в приложении. Формулу тоже вы уже видели, что дельта с кола и Пута, они друг с другом связаны. Мы видим отсюда, вот из формулы мы говорили, что если цена равна страйку, то дельта кола равняется 1,2. Соответственно, по этой формуле мы видим, что дельта Пута равняется минус 1,2. При цене равной страйку скорость put и call изменяется в два раза медленнее, чем их базовый актив. Вот такой можно сделать из этого вывод. На этом математикой мы закончим и в следующих уроках продолжим уже изучение наших опционов.